Как вы поняли по превью и по названию видеоролика, я сегодня вам буду показывать интересную головоломку, которая очень легкая. И если ты ее разгадаешь или нет, то напиши в комментарии. А мы погнали. И в конце видео я расскажу, почему меня так долго не было и о том, что я хочу переименовать свой канал. Все в конце видеоролика. У нас есть шесть вот таких треугольников. Эти треугольники сделаны из зубочисток. И суть этой головоломки в том, что нам надо переставить 4 зубочистки, чтобы получилось только три треугольника. Их убирать нельзя. Ну и пиши свои догадки, как всегда, в комментарии. Я почитаю, пролайкаю. Вот так. Я постараюсь это видео распространить максимально, так что вы тоже помогите мне сделайте репост. Ставьте на паузу, и сейчас будет разгадка. Погнали! Но ну, а сначала коротенькая реклама. А сейчас хочу вам порекомендовать приложение, которое называется Легкие деньги. Суть приложения в том, что вы скачиваете приложение, заданное вам и получаете денежные отчисления. Ну а если вы введете мой промокод, то получите несколько бонусных рублей. Ссылка на скачивание приложения в описании. Ну а теперь приступим к разгадке головоломки. Эту зубочистку мы ставим вот сюда. Потом эту зубочистку ставим вот сюда. Берем вот эту зубочистку и ставим вот сюда. И берем вот эту последнюю зубочистку и ставим вот на это место. Ну вот такая получилась легкая головоломка. Делитесь ей со своими друзьями, пускай они тоже поломают свою голову. Ну а теперь переходим к важной информации. Эй, hey, привет! Ты досмотрел до конца, чтобы узнать важную информацию. Ну так слушай. Ничего не было из-за идеи точнее из-за их отсутствия мне приходили идеи но они были скучные поэтому я не снимал видеоролики и когда я обращался к вам какие бы вы хотели видеть видео вы просто ничего не писали, просто игнорировали поэтому целый месяц не было никаких видео а теперь давайте поговорим о том о том, что я хочу переименовать свой канал. канал будет называться ТМН. и напишите в комментарии нравится ли вам такое название. ТМН переводится как отчаянный человек. ну в общем все, давайте пишите свои комментарии. с вами был пока что Человек ТВ. всем удачи, всем пока.